Здравствуйте, всем привет! Я действительно Дарья Волкова, а картина, которая растянута и сейчас на экране, она, я думаю, давным-давно не нуждается в представлении. Лично я знаю всего одного человека, который, увидев ее на репродукции, не смог правильно назвать. И, насколько я понимаю, он сюда не пришел, к сожалению. Итак, черный квадрат Казимира Малевича впервые был представлен публике 19 декабря 1915 года. То есть, уже сто и чуть-чуть лет он вызывает совершенно разную реакцию, но чаще всего споры. И споры эти, я вам скажу, зачастую похлеще политики, религии, сравнения андроида с IOS. И по роду моей деятельности я очень часто сталкиваюсь с мнениями, высказываниями о черном квадрате. У меня накопились любимые, конечно. И поэтому сегодня 15 минут. И топ-4 высказывания о Черном квадрате Малевича. Причем я считаю совершенно замечательным, что свое мнение об этой картине есть не только у историков, культурологов, искусствоведов, художников, а у слесарей, дворников, плотников и особенно кассирш И Начнем мы сегодня с моего самого любимого, который я услышала в пробке от таксиста. Если кому-то не видно, и если исключить народную лексику, то Малевич ⁇ еврей, еврей хитрющий, который написал одну картину, заработал очень много денег и живет на рублевке, и у него все очень хорошо. Давайте разберемся. Итак, Казимир Северинович Малевич, вот этот симпатичный человек, родился в 1878 году. Родился в Киеве, в простой католической семье, и оба его родителей были поляками по происхождению. А скончался он в 1935-м в Санкт-Петербурге, что печально проведя последние лет пять своей жизни практически в абсолютной нищете. И написал он, естественно, не одну картину. Его заслуга перед мировым искусством состоит в изобретении целого направления в живописи под названием «супрематизм», основной идеей которого было освободить свет и цвет, основные составляющие живописи, от предмета как повода к изображению. Суть супрематизма подробно, очень просто и доступно для понимания изложена в теоретических трудах самого Малевича. Там некоторые книги и статьи, они совершенно легко и приятно читаются. А черный квадрат наряду с черным кругом и черным крестом это не что иное, как иллюстрация или, можно сказать, формула этого направления. То есть эти фигуры, они как детальки Лего или буквы, но буквы нового художественного алфавита. За ними последовал красный квадрат. Вы видите, что он красный? Потому что я не вижу. Понятно, он красный, известный также как живописный реализм крестьянки в двух измерениях, чтобы лучше звучало, вы же понимаете. И далее период белого супрематизма или, проще говоря, белое на белом, который начинается тоже с белого квадрата, и вы его не видите, да? но он там есть. То есть черный квадрат, как и красный, как и белый, как и много других супрематических полотен, это не картины сами по себе. Это составные части целой художественной системы, причем художественной системы, которая а, окажет большое влияние на современную даже архитектуру и особенно современный дизайн. Однако черный квадрат, как полотно появившееся первым, как любимое детище, оно так и останется самым важным для самого малевича. Он всегда выделяет ему особенное место в своем творчестве. Он использует его как подпись к письмам и картинам. Черный квадрат будет эмблемой общества утвердителей нового искусства. Они все носили вот видите такие нашивочки, мы бы их приняли за секту, если бы встретили на улице. Дело в том, что он действительно любил это произведение. И больше того, кое в чем таксист был прав. Малевич, хоть и не еврей, хоть так и не разбогател, но он всегда точно знал, как, когда и с чем нужно подавать свое искусство. Начинается эта история еще в 1913 году во время работы над декорациями к опере Победы над Солнцем. Тогда в своих декорациях Малевич, ну, по собственным э, воспоминаниям, э, что-то увидел такое, из чего супрематизм и родится. И после этого, как любят писать в книжках, он заперся в мастерской и никому практически не рассказывал, над чем он работает. А непосредственно перед выставкой, на которой впервые появится квадрат, слово «супрематизм» даже не даже не упоминалось ни в афишах, ни в анонсах, и картины не были включены в каталог. Поэтому можете себе представить, когда оно впервые появилось в красном углу, как икона, и это производило потрясающее впечатление. Это производило впечатление, это был шок даже для его коллег, для художников, ну, скажем, авангардной тусовки, которые были а, в теме всех самых актуальных направлений, не говоря уже об изысканных критиках старой школы. В общем, выражаясь современным языком, это был хайп, и он был тот еще. Так что, если насчет художника вы еще не уверены, то можете не сомневаться. Продюсером Малевич был гениальным. Следующее, что приходится очень, очень часто слышать, да, он же просто рисовать не умел. Ну, действительно, Малевич не получил полного академического, какого-то системного художественного образования, как мы привыкли понимать его сейчас. Он посещал художественную школу, еще живя в Киеве, в Москве брал какие-то периодически частные уроки, но важно понимать, что у этого человека была просто какая-то невероятная жажда творчества. Кроме искусства, его все остальное волновало да никак. Все, что он хотел, это заниматься живописью, ну, искусством так или иначе. Поэтому, когда он приехал в Москву, он не просто очень быстро влился в тусовку самых крутых художников на тот момент и а смог их, ну, скажем так, догнать, а еще стать одним из лидеров самых продвинутых направлений живописи. Однако Малевич не родился супрематистом. Он не проснулся рано утром, не нарисовал квадрат и не стал очень знаменитым в один момент. Он шел к своей цели постепенно, как, ну, как бы это сделал любой другой художник. В юности он был большим поклонником Ивана Шишкина и Ильи Репина и считал, что наиболее правдоподобно и точно изображать действительность — это и есть главная задача художника. И как настоящий художник, у него был этюдник, и он ходил с ним на пленер то есть рисовал пейзажи маслом с натур. И вот в один из таких дней красота увиденного пейзажа, какое-то по его описанию сумасшедшее кобальтовое небо и залитое солнцем улица вдруг породила в нем мысль о самодостаточности света и цвета, которым не нужны ни деревья, ни дома, ни люди, ни что бы то ни было. И с этого момента начинается его творческий поиск. За следующие ну, около 10 лет он перепробовал множество направлений совершенно небезуспешно. Очень печально, что вы видите их немного растянутыми, но я думаю, что если вы захотите, вы найдете это все в интернете, слава богу методично, осмысленно, постепенно, шаг за шагом он шел к своей цели, к освобождению красоты мира, каким он его видел, от оков предметности. В общем-то, как минимум, вызывает ну, серьезное уважение, во-первых, этот методический подход, а во-вторых, то, с какой скоростью ему удалось пройти этот путь от реалистической живописи, да, от стандартов Репина и Шишкина к супрематизму. Так что, знаете, рисовать он умел достаточно, я думаю, всяко не хуже меня. А следующее, что периодически возникает, это под квадратом что-то есть. Совершенно ничего удивительного. Как известно, все гениальное просто. А когда гениальное просто буквально как четыре угла и черная краска Человеческому мозгу ну, очень сложно понять, ну что ж тут гениального, что ж все носится так с этим. И мы пытаемся придумать какое-то дополнительное значение, какие-то мистические загадки и так далее. В 90-е, я помню, было очень модно считать, что под квадратом магические символы, и если вы посмотрите на него, они высосут вашу душу. А в нулевые очень котировалось, что там некие фаллические картинки и нецензурная брань. А, ну, конечно, <смех> не хочется никого разочаровывать, но, скорее всего, объяснение этой, этой ситуации очень-очень прозаическое. Под квадратом действительно проступает некий другой красочный слой. И, скорее всего, это просто одна из ну, предыдущих супрематических, а может быть, футуристических, вы видели, сколько он изучил стилей, одна из любых его работ. Чтобы понять, почему так получилось, нужно осознать, Два фактора. Первое, стоимость художественных материалов. К сожалению, за последние сто лет не изменилось в этой области абсолютно ничего. Это как было дорого и очень жалко тратить деньги, так и осталось. А во-вторых, это техника и технологии масляной живописи. Важно понять, что от момента, как художник берет холст и подрамник, до момента, как он может начать на нем что-то изображать, ну, в зависимости от выбранной технологии, проходит от нескольких часов до нескольких дней. Если бы в порыве вдохновения каждый в мире художник собирался готовить новый холст, мы бы лишились половины произведений искусства, которые мы с вами знаем. Поэтому совершенно просто представить, что этот импульсивный человек, а он таким и был, разумеется, в порыве какой-то мысли, меча по своей мастерской хватает первый попавшийся холст квадратный, который нужен был ему по формату и пишет на нем черный квадрат. Собственно, вот эти маленькие трещинки, которые называются кракелюр, которые мы видим на репродукциях, магнитиках, кружках и все, на чем печатают черный квадрат, они и появились на нем только из-за, ну, не только, но в том числе из-за неправильной подготовки холста. Когда-нибудь мы, наверное, узнаем, что все-таки -таки там находится. Но это будет только, когда с нее облетит последние, последние черные чешуйки краски. И это будет, во-первых, уже бессмысленно, а во-вторых, скорее всего, сторонники мистических теорий очень разочаруются. И самая популярная, самая любимая, самая восхитительная фраза всех времен народов «Я тоже так могу». Думаю, я буду с вами спорить? Нет, я не буду. Вы так можете, я так могу, так может вообще кто угодно. Ты же ребенок, ты даже животное, если натренировать. Начнем с того, что известно как минимум четыре черных квадрата, принадлежащих самому Малевичу. Они разные, они отличаются по размеру, по цвету черного, по составу краски, по пропорциональному соотношению белого к черному и так далее конечно вам тут совершенно не видно но тоже в принципе если погуглить можно невооруженным глазом эту разницу увидеть первый и третий хранятся в третьяковской галерее, причем выставляется это более поздний третий а самый оригинальный оригинал вот, вот тот самый квадрат он как раз таки хранится в запасниках его никому не показывают а только постоянно подвергают пыткам вроде просвечиваний ковыряний и анализа что же там все таки под ним находится. А Второй хранится в Русском музее, прекрасно себя чувствует в экспозиции, в компании с кругом и крестом. А вот четвертый, самый маленький и с самой удивительной историей. До середины 90-х годов о его существовании было ничего не известно. А почему? А потому что хранился он у каких-то не очень прямых и не очень близких потомков Малевича в Самаре. И в середине 90-х годов они, эти потомки, принесли его в отделение некого банка с целью продать. В середине 90-х годов очень нужно было им продать что-нибудь. И продали они его этому банку за не очень большие деньги, остались довольны, банк остался доволен, но после его разорения квадрат был выкуплен попечителем Эрмитажа, где хранится до сих пор. Конечно, «Черному квадрату» Казимира Малевича не самое место в Эрмитаже. И, конечно, Самара потеряла глупым образом потрясающее сокровище. Ну уж как сложилось, так и сложилось. Итак, четыре квадрата, которые написал сам Малевич, не считая набросков, рисунков и тех же, я не знаю, подписей, декораций и кучи всего еще, что он успел сделать. Интересно, что то ли от шока, то ли от того, что Малевич был человеком авторитетным, харизматичным и очень суровым. Он возводил супрематизм в разряд религии буквально. Он всех своих коллег делил на настоящих супрематистов и всякий мусор. В общем. А, вот. И поэтому его современники очень-очень робко, прям очень нерешительно подступались к идее «я тоже так могу». А, и вот из немногих примеров, например, а, Александр Родченко в противовес Белому на белом, Супрематизму выпустил серию Черное на Черном. Вы ее тоже не видите, но оно там есть. А, вот. а у Марка Шагала в одном из а, декоративных пано, можно там вот в уголке увидеть маленький черный квадратик, тревожно нависающий над чудесным витебским пейзажем. У них там терки были, если что. Вот. А, в Европе совсем другое дело. В Европе Малевича практически никто не знал лично. Побить он их не мог. А оригинал черного квадрата» тоже там, в общем-то, в основном никто не видел. Поэтому, когда эта идея к ним попала, они заразились ей моментально, и европейские художники стали рисовать квадраты в огромном количестве, как им хотелось, и свободно интерпретировать для своих целей. Например, Эль Лисицкий, уже живя в Германии, выпускает книгу «Сказ про два квадрата». Это, кстати, очень занимательная книга, там два квадратика захватывают мир. В общем, очень прикольно. Тоже можно PDF-ку скачать и ознакомиться. Да. Это его собственное трактование супрематизма, отличное от идей Малевича, но ну, это там тонкости, но только уже уехав далеко от него, он смог себе такое позволить. Но главными ретрансляторами идеи квадрата стала школа дизайна «Баухаус» которые восприняли идею квадрата в отрыве от автора, в отрыве от его полумистических, полурелигиозных теорий, от его характера и от его бескомпромиссного мнения по этому поводу. И э, идеи черного квадрата они восприняли скорее как идеи идеальной формы или базового модуля. И это органично слилось с нарастающим тогда движением конструктивизма. И в этом смысле квадрат получил... Ну, можно сказать, что вторую жизнь нашел свое место, нашел свое применение, которое даст очень много современной архитектуре, в первую очередь дизайну дизайну интерьерному и графическому в том числе, и еще даже цветоведению. Ну, то есть очень сложно, сложно недооценить, насколько это повлияло на нашу нынешнюю визуальную культуру. А, да, вот, кстати, шикарные супрематические шахматки, очень такие хочу, если что. А, Черный квадрат» — пожалуй, самое цитируемое произведение искусства в мировой истории. Во-первых, потому что он бешено знаменит, а во-вторых, потому что это очень просто рисовать квадрат. А, художники возвращаются к нему постоянно, они его ним восхищаются, они его побеждают, они над ним иронизируют. В общем-то, каждый, каждый неленивый дурак считает своим долгом поюзать Малевича в своих работах. А, так в чем же хочется задать вопрос его такой уникальный феномен, почему мы все так носимся с ним, почему мы все так восхищены, почему мы постоянно о нем думаем, если так может каждый. Дело в том, что если немного поэтизировать или много, с точки зрения живописи, квадрат это четыре угла, черная краска и плоскость на белом фоне. С точки зрения искусства, квадрат стал буквально бездонным колодцем, из которого черпают и черпают, черпают и черпают художники 20 и теперь уже 21 веков. И знаете, что происходит с колодцем? Он от этого только наполняется. Собственно говоря, фраза, которая была призвана умолить значение черного квадрата, Именно она и придает ему а, ту самую ценность, которую он обладает, несомненно. Спасибо за внимание. Я тоже тебе похлопаю. Вот вы сказали, что красный квадрат был представлен, ну, черный квадрат был представлен в красном углу. Uh -huh. Не было ли противников среди православной церкви, которые, как известно, в красном углу ставят иконы? Были. У Черного Квадрата противники были ну, практически везде. Но а, православная церковь не была ну, таким уж прям препятствием, а, поскольку это 1915 год, православная церковь уже не очень много могла кому создать препятствия ну, в силу там, исторической ситуации. А вот, поэтому это его не сильно коснулось. Больше, конечно, а, больше не знаю, злобных отзывов и прочих негативных статей, он получал от критиков и художников такого объединения, как мир искусства. Вот там все было жестко. Супер. Откуда? То есть можно ли это утверждение чем-то подтвердить? Потому что если квадрат, мы говорим, если супрематизм ⁇ это больше про цвет и свет, то э, Баухаус использовал квадрат как форму скорее. И откуда... Почему ты делаешь вывод, что именно квадрат Малевича повлиял на их деятельность? Баухаус каждый там, год или каждые полгода выпускал свой там, сборник, каталог, короче, вот эти клевые журналы, да, которые там, были посвящены какой-то теме. И вот Малевич там возникал от двух до трех раз. Один был номер полностью посвященный черному квадрату». А супрематизм ⁇ это направление живописное. Конечно, к дизайнерам из Баухауса он имеет очень опосредованное отношение. И да, я как раз говорила, что э, живопись, философия их не очень интересовала, их интересовал модуль. Вот. И они... Ну вот ноль форм, о котором говорил Малевич, но ну, это опять углубляться, там очень много читать, поэтому... Вот они взяли его на свет, цвет, там вот эти все мелочи, им по большому счету было пофигу. Они сначала делали сетку, а потом уже думали, как с ней... Как с ней жить? Ну, вот как-то так оно к ним проникло. Через Кандинского немножко. Потом ты можешь еще уточнить. Да, мы можем с тобой потом, потом долго разговаривать. Так.